Меня зовут Игорь Мерлин, я коуч по мышлению и масштабированию доходов, помогаю предпринимателям пробивать их финансовый потолок и масштабировать бизнес путем выстраивания четкой понятной системы взаимосвязи в бизнес-процессах через проработку состояния и мышления. Пять причин, с которыми чаще всего ко мне обращаются предприниматели и владельцы бизнеса. Первое. Не могут найти точки роста и правильный вектор развития для масштабирования своего бизнеса. Второе, как выстроить четкую схему пробития денежного потолка в состоянии легкости без эмоционального выгорания. Третье, как выстроить надежный и стабильно растущий бизнес. Четвертое, как получить пошаговый план увеличения доходов. Пятое, как оптимизировать и систематизировать свой бизнес. Откликается? Среди моих клиентов есть предприниматели, депутаты, долларовые миллионеры, совладельцы крупных холдингов, а также топ-менеджеры таких компаний, как Автодор, группа компаний СНС, Русгидро и множество других. На этой неделе я провожу бесплатные стратегические сессии для предпринимателей и владельцев бизнеса, на которых мы сможем разобрать все ваши запросы и задать вашему бизнесу правильный вектор развития и масштабирования. Количество мест ограничено, их всего 5. Что необходимо сделать, чтобы записаться ко мне на сессию? Нужно написать под этим видео кодовое слово «РОСТ». Действуй прямо сейчас, в бизнесе выигрывают самые быстрые. До встречи на сессии. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.